Добро пожаловать, работники семейной закусочной Фредбера. Из-за несчастного случая на прошлой неделе, мы должны решать, как двигаться дальше. Мы решили сделать что-то, что потребует больших усилий, но в конечном итоге будет лучшим для компании. Мы будем проводить ребрендинг с нуля, заменив всех наших аниматронных персонажей четырьмя новыми, использующие гораздо более безопасную технологию, чем прежние. Они больше не имеют никаких пружинных замков, и они не одеваемые. Одеваемые костюмы были полностью разобраны. Наряду с аниматрониками, большая основная часть здания будет соответствующим образом перестроена. Будут две разные сцены, одна для основной троицы, а вторая для отдельного персонажа. Будут заменены постеры на стенах, а призовой уголок будет... После того, как ресторан снова откроется, некоторые из наших постоянных посетителей могут быть озадачены этими изменениями, куда делись Фредберг и спринг -Бонни. Кто эти новые персонажи? Если вас спросят что-нибудь в этом духе, вот что вы должны отвечать. Фредмера не существует. Сплинт Бони не существует. Ни с кем ничего не случалось. Его не существует. Его не существует. Его не существует. Его не существует. Я не существую. Ты говорил, что тебе жаль. И что ты любил меня. Но я знаю, что ты врешь. Ты не любишь. Я тоже тебя не люблю, а я заберу тебя с собой, и ты узнаешь, знаешь, каково это. Перестань существовать.